Итак, с вами на связи снова Зайцев Алексей. Сегодня мы поговорим о популярных продуктах NSP, которые я использую лично и чем они нравятся, что они делают. Один из интереснейших продуктов – это три вида клетчатки «Локла». Тут достаточно большое количество компонентов, это тоже патентованная смесь. Интересно работает Это клетчатка быстрорастворимая медленно растворимое и нерастворимое. То есть нерастворимое работает как губка, все остальные деликатно питают нашу микрофлору. И при этом ну, это не является каким-то там калорийным продуктом, а наоборот. То есть это продукт, можно сказать, с отрицательным, с отрицательным колоражом. Вот, значит, что это такое? То есть если его правильно кушать, да, то есть правильно это взять ложечку примерно чайную. Вот ее высыпаем. Ее много не нужно, то есть, раньше я там добавлял там столовую, две столовых, то есть, ну, понятно, что это вкуснее, но э, задача клетчатки быть не только вкусной, но еще и эффективной, поэтому здесь, на самом деле, с клетчаткой самую интересную работу делает вода, потому что, вот, выпивая такой стаканчик вот этой э, жидкости, да, кис, киселечка, то есть, если чуть подождать, то это становится густым таким напитком, как кисель, и оно на себя абсорбирует, ну, частично то, что не впитывается в кишечнике, то есть оно на себя абсорбирует то, что у нас э, накопилось, и выводит э, все лишнее. Интересно, работает и имеет э, свойства он как протекторное, вот, есть продажи и в странах СНГ, и в Турции, то есть я считаю, что качественные клетчатки у нас реальный дефицит. То есть у нас вот эти вот помидоры, которые там выращены, а бы как, там все остальные выращенные продукты. А качественная клетчатка, ну вот, это прям круто. То есть я думаю, что одна ложечка заменит несколько... Несколько килограмм фруктов-овощей, да, то есть это такой интересный продукт, да. Но сейчас мы о нем попозже вернемся, да. То есть кошачьи кобыт это мне о нем много написано, много написано в разной литературе. Это вообще иммунный продукт. Банальный пример, как это работает. Бывает так, что у человека там герпес начинает вот как свербить, скажем тогда на губе. Вот капсу... две капсулы выпил, через час еще две и тормозится процесс развития герпеса. И он так поступает с вирусами. Дозировка очень интересная. То есть здесь 300 миллиграмм кошачьего когтя. И это 100 капсул. То есть, это очень мощный продукт. Вот. И... Безусловно, этот продукт заслужил свою популярность в разных сетевых компаниях. Ну, в NSP мне нравится то, что это хорошее сырье и классная дозировка. То есть, если мы говорим о продуктах ну, других фирм, очень часто там 100 мг, там 120, иногда 50 мг, то здесь это 300. Соответственно, ну, к той же цели по иммунитету мы придем быстрее. Вот. Он гато. Да, и поправлюсь. Кошачий коготь – это не когти отстриженный у котов это лиана растения которое э, имеет колючки похожие на коготочки у, у кошек значит мсм интересная тоже штука это для Тугар кожи, значит связки, то есть у кого спортсмены там были различные проблемы с суставами, связками, то есть очень классно работает. Связочный аппарат омолаживает кожу, вот. Вообще все тканевые процессы, скажем так. Процессы восстановления после операции, процессы тренировочные. Очень многие люди, допустим, начинают заниматься собой, своим телом, раньше были спортсменами, сейчас возвращаются в спорт, там, волейбол, и постоянно какие-то у них проблемы с суставами, со связками. Смысл в том, что мышцы быстро восстанавливаются, а связочный аппарат в три раза медленнее. Получается, что только вышел, там, волейбол поиграл, и долго, долго болеет. А смысл в том, что нужно просто себя поддерживать несколькими видами, ну, как бы, питательных, веществ для связочного аппарата здесь интересно то что ну вот если мы возьмем там хрящ то вокруг э, хряща э, значит именно вокруг хряща про проходят различные связки такого белого цвета если мы там едим э едим животное, там, хрящик какой-то, да, то вот это сера, это и есть, вот это вот эти вещества-связки, это и есть серосодержащий компонент. То есть, очень интересно работает, многие используют для восстановления зрения. Сера вообще интересный продукт для того, чтобы заживлять, омолаживать, освежать кожу быстрее, значит, восстанавливать ткани, восстанавливаться, ну, и вообще лучше себя чувствовать. Классный продукт, я кушаю регулярно. Итак, плывем дальше. Маринда. Вообще интересная штука тоже есть в Украине, в России, Беларуси, Турции, Казахстане. То есть можно заказать 150 капсул. Это противопаразитарный продукт. Вот сейчас ну, такой, у него необычный набор действий. Противопаразитарный – это одно из свойств. Второе – противогрибковый. Также интересное его свойство – это влиять на настроение. То есть он содержит вещества, которые являются предшественниками серотонина. То есть те, кто кушает много маринду, у них улучшается настроение. Также а, можно заваривать его используют и детям и взрослым. Но в нем есть еще комплексы витаминов, минералов. То есть интересное такое растение. Вот в виде капсул продукты используют как в противопожарных программах, так и в программах для поднятия энергетики, восстановления здоровья. Итак, безусловно, это не все продукты, которые есть с ВНСП, с которыми мы имеем дело. Ну просто те продукты, которые под рукой и которые удобно заказать, которые в классной такой удобной форме. Вот можете посмотреть, как наш локло во что превращается, то есть он становится более жидким вот такая смесь уже э, чуть больше похожа на жижу, да, если добавить теплой воды будет вообще киселек, поэтому я пью локло сразу, и не люблю кисельную форму, просто я вам показываю как это работает, да и использовать локло лучше всего тогда когда вы выпили э, стаканчик локла, а сверху еще стаканчик воды то есть можно с бадами и так далее То есть ну, работает классно у людей, у которых были проблемы со стулом, он налаживается. Проблемы с лицом, э, лицо очищается. Ну, очень интересный э, такой продукт. Э, утром детокс. Ну, некоторые перед вечеринками используют его как детокс. Некоторые кушают э, локло перед тем, как идти на ужин, потому что э, с ужина там много чего стянется, э, скажем так, выйдет, да, или, или набухнет э, кишечник э, для того, чтобы меньше хотеться кушать, да, то есть интересный продукт для э, корректировки фигуры. Поэтому в целом, я чуть позже допью, в целом хочу сказать, что все эти продукты можно заказать в NSP, э, используя мой промокод, да, с э, хорошей скидкой под видео, есть возможность зарегистрироваться и пройти анкету и получить у меня инструкцию, как это все заказать. Сейчас я вам хочу сказать, что есть люди, нутрициологи, которые с этими продуктами профессионально работают. То есть у меня есть в команде тоже профессиональные нутрициологи. Если вы специалист, возможно, вас эта тема заинтересует для того, чтобы вести своих любимых клиентов. Да? Поэтому если вы просто увлеченный человек здоровьем, то я буду рад лично вам помочь с этой темой. Вот. Смотрите мои другие видео на моем канале и буду рад вашим личным обращениям и чем-то быть вам полезен. С вами был Зайцев Алексей. До встречи. Пока.